Здравствуйте, уважаемые Лямалейку Мехендем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, смотрите другие видео с канала, делитесь ими в соцсетях, пишите много комментариев. Мне очень интересно ваше мнение, все читаю, все смотрю. А почему я поприветствовал вас по арабски также? Потому что сегодня я хочу попробовать приготовить халяльный ужин. Ни одного харамного продукта. Ни одного харамного действия в данном видео не будет. Поэтому, ну если я где-то ошибся, обязательно поправьте меня в комментариях. Итак, готовить мы будем картофель Айдаха и колбаски от Мираторга Чивапчичи. Если верить надписи на упаковке, никакой свинины. Так что я думаю, это халяль. Ну и сделаем соус. Насколько я знаю, майонез не является рамным продуктом, он не запрещен, это дозволено, поэтому в основе соуса картошки будет майонез. Ну а теперь, собственно, начинаем готовить. Итак, первым делом, хорошо помытый и неочищенный картофель нарезаем примерно на 6-8 частей, крупные дольки. Идеально, чтобы картофельные были одного размера пополам еще раз пополам вот такие вот дольки получаются теперь сразу же отправляем их в холодную воду доводим их эти куски картофеля до кипения и буквально 2, может три минуты варим так ну и воду естественно нужно подсолить так, пока картофель варится, соединим масло оливковое, extra virgin. Нам понадобится на такое количество картофеля, где-то примерно 200-250 мл. Именно для цвета сюда пойдет куркума, столовую ложку куркумы, мелисунели для аромата, где-то чайную ложку. Через пресс пропускаем 3 зубчика чеснока. Сног это хорошо, ног это аромат, это польза, здоровье. К сожалению, со свежей зеленью у меня не очень хорошо, но зато всегда полезно иметь заготовленную, замороженную. В моем случае это укропчик. Укропчик у нас всегда топчик. И теперь это все размешиваем вилочкой. Вот такая вот кашица. Есть. Соус. Вот это поворот. Картошки. 3 столовых ложки майонеза, естественно, естественно, чеснок, чеснока мало не бывает, 4 зубчика хорошечных таких, отправляем туда, молотый перец, и теперь то, что даст солоноватость, это маринованные корнишоны, слишком соленым делать не будем, поэтому запустим его парочку туда. Сразу же я включил духовку разогреваться до 200 градусов, Сейчас картошка закипит, поварится 2-3 минуты, Вливаем с нее воду, даем чуть-чуть подостыть, именно подостыть, потому что мы будем обваливать ее, прям валять-валять вот в нашей заправке. Именно нужно, чтобы она была примерно комнатной температуры, картошка, для лучшего соединения. Вот, отлично, отлично. Огурец с чесноком в майонезе всегда замечательно сочетается, но мы добавим третий, солоноватости немного не хватает. Тем временем у нас закипела картошка. Сейчас будем вливать с нее воду и уже, собственно, обваливать наше масло. Так вот он выглядит. Где-то температура сейчас у нее чуть выше комнатной. Это нормально. Ну, Но это нормально. Берем нашу ароматную смесь и щедро все заливаем. Для равномерного распределения взбалтываем, тряхиваем. Смотрим, что получилось. И картофель мы получили нужный цвет и аромат, который придет к ним во время готовки. Противень я слегка смазал маслом и на 15-20 минут на 200 градусов отправляем его в духовку. Итак, 15 минут уже в духовке картошка. Стоит подумать, что есть чевапчичи. Итак, производитель Мираторг Блокангус Чевапчичи из мраморной говядины, 200 дней зернового откорма. И говорит он нам, что в составе говядина, вода, поваренная соль, Декстроза, специи, лук, паприка, стабилизатор такой-то, такой-то, регулятор кислотности, загуститель. Нет свинины, а ляль. Поэтому правоверный мусульманин это может употреблять. Дальше смотрим. А дальше идет итра информация, которую я скажу в конце ролика, после того, как мы ее уже приготовим, где кроется небольшой подвох. Рекомендации по приготовлению. Жарить до готовности. Жарить до готовности. Действительно, почему и нет? Определить их готовность мы сможем, наверное, с помощью рекламы. Рекламный ролик говорил, что я должен успеть произнести сто раз слово Чевапчичи, пока жарю их на углях, и у меня все будет готово. В моем случае это двухсторонний электрогриль. Там его нагреваться. Нагревается он довольно быстро. Время я поставил рандомное. Ну, пусть это будет пять минут. Отключить никак не сложно. Ничем смазывать не надо. Накрываем и пробуем как в рекламе. Сорок. Пять. 5. 70. 90. Чего вообще? ровно 100 Раунд! Ух ты. Ух ты. Блин, а может и не в рот? Может, и не врут именно так? Ну что ж, уважаемые, бисмилля рахмани рахим, как говорят мусульмане. Перед каждым благим делом, с волей Аллаха Всевышнего и, и Всемогущего, приступим к дегустации пищи. Вот такая вот картошка, вот такие вот чевапчичи. Картошка, конечно, румянистая, хорошая и соус. Прожарилась горяченькая. Блин, аромат офигенный. Оливковое масло, смешанное чесноком, укропом, перцем, куркумой, дало вот офигенный, офигенный аромат сейчас снаружи, мягкое внутри. Это то, что надо. А вот этот соус, майонез, чеснок и корнишон маринованный, это просто то, что нужно. Ну, насколько я знаю, мусульмане белый хлеб только едят. У меня есть такой. Теперь самое интересное. наружи выглядят полностью прожаренными. Надрез сделал, вроде крови не было. Смотрим, как она на вкус будет. Ряд мраморная говядина. Полностью прожаренная. Насколько? Ну, за 100 оно Она не пересушена Ну, как бы, ну, раз чевапчичи. Может быть, надо было чуть помедленнее говорить. И за 100 чевапчичи чевапчичи прожариваются. Ммм, оно сочное, оно офигенное. Это говядина. Это однозначно говядина. Блин, офигенные темы. Потрясающе. Как-нибудь на огне сделал, Кстати, на упаковке написано, жарить на огне. Так, как мясу такой соус. Ну, к мясу какой-нибудь томатный социбели эти варианты были сделать но это же чувапчичу да это круто да это зачет просто балдеж балдеж чуващичи балдеж картошка балдеж Собственно, я говорю что есть небольшое опасение подвох после описания состава идет следующая информация на территории предприятия используются мясо цыпленка бройлера ягнятина свинина сельдерей горчицы и продукты их переработки в связи с чем продукт может содержать их следы? Вот это что за формулировка? Вот зачем эта информация? Может содержать следы свинины? Это как? На территории предприятия. Вот кто-нибудь может мне объяснить в комментариях, что это за дичь? Как, как это понимать? На территории предприятия. Окей, я верю, что производитель Брянская мясная компания делает не только из чистой говядины, но как это на территории и это может быть вот в эти здесь следы. В составе не указано. Вы либо тут лжете, либо тут пишете какую-то непонятную информацию, которая просто не укладывается в голове. Либо лжете в составе, либо вы даете ахинею какую-то прикрыть свою жопу, если кто-то найдет в вашей колбасе свинину. О, вот оно где-то было там, потому что рядом был цех свиных купат. Подытожим. Вообще вкусно. Все вкусно. Все вот прям потрясающе. Говорят, ругаться харам просто прям реально бомбануло с этого вот нестыковочного факта. А в целом в ролике я, кроме этого одного слова, за которое извиняюсь, не ругался, винины не ел, алкоголь не употреблял, одурманивающих напитков и веществ не употреблял. Мне кажется, это довольно халяльный видеоролик получился. Чтобы уж быть полностью ортодоксальным, есть традиция такая, я не знаю, насколько она сейчас используется у мусульман, Всегда стоит чаша с водой, в которой моют руки во время приема пищи. Все умывают и потом эту же воду пьют. Спасибо за просмотр, лайки, комментарии, подписка, как всегда с вас.